Один человек может ставить подпись в одном стиле, цифры в другом стиле, потом подпись может очень сильно отличаться от самого почерка. В таком случае, с точки зрения психологического портрета, мы можем при анализе иметь два разных портрета двух разных личностей. Человек может иметь несколько разных почерков, человек может иметь полностью меняющийся, например, почерк от начала к концу листа. То есть начинает в одном стиле, заканчивать в другом стиле и так далее. Разные вариации могут быть, поэтому я бы так не утверждала. Разобраться, писал ли один и тот же человек, если у него меняется просто манера письма, возможно? Возможно. Единственное, что желательно, конечно, чуть больше самих образцов, больше письменного текста, будет проще тогда понять. Потому что чем меньше материала, тем больше процент погрешности, безусловно. Чтобы это понять, нужны еще оригиналы рукописных текстов или подписей того человека, кто их ставил. То есть, соответственно, что и с чем мы сравниваем. Во-первых, заключения, они не выдаются быстро. То есть это не так увидел на глаз и написал. Рассматривается огромное количество признаков. Мы их описываем, мы их в заключении визуализируем, то есть мы помещаем туда изображение подписи, изображение почерка, да, в данном случае еще и дат. Соответственно, мы выделяем схожие признаки, мы выделяем признаки, которые различаются, мы это все дело описываем и уже в конце даем заключительные выводы.